Excuse me Так, ну чего Еду на тренировку Так обычно и получается, что время появляется для того, чтобы пообщаться вот так в прямом эфире Что-то записать а по дороге а куда-то А так как у меня дорога в город, из-за города, где я живу, всегда сопряжена с тем, что я еду тренироваться, как правило либо тренировать, то есть либо в один клуб, либо в другой, либо в третий, либо качаться, либо мешок бить, либо драться, либо что-то еще, вот, то всегда говорю, когда еду из своего дома, ага, сумка тяжелая, да, говорит, что она не пристегнута, требует сумку пристегнуть, вот, то всегда, значит, я еду на тренировку, и сейчас я хочу по дороге на тренировочку поговорить об интересной теме. Просто недавно звонили мне очередной раз с консультацией по телефону, то есть допросили проконсультировать по ряду вопросов о работе на макеваре. И был заодно вопрос задан такого плана. Но это во процессе беседы до этого дошло. Как раз вот тема этого вот эфира, то есть имеет ли смысл, да, а вообще иметь мощный там удар, если ну, не умеешь сам драться, да, нет опыта, предположим уличных боев, нет опыта спортивных соревнований, никогда не занимался в секции бокса и так далее, как же быть? Может, надо наоборот сначала пойти потренироваться в спортивную секцию, учиться драться? потом уже ставить пушечный сумасшедшие удар и все такое прочее. Вот это на самом деле тема очень сложная, я попытаюсь разобрать ее быстро, потому что на этот предмет я буду записывать хорошие полноценные, красивые видео с детальным разбором и статья будет на моем сайте на будушин.ру скорее всего. Вот. И значит, давайте вот по таким аспектам да, пройдемся. Человек... Решил научиться драться И, соответственно, пошел заниматься Спортивную секцию ну, Давайте не будем рассматривать тот аспект Что спорт и, и улица Там разные вещи Безусловно, человек, который занимается Спортивной секцией, боевыми ну, искусствами Он однозначно будет эффективнее на, на улице, чем человек, который Не занимается То есть для улицы спорт, такой как бокс там, Карате, какушин карате там, Кудо Замечательно годится, все, все великолепно о поправках, которые вводит улица, мы сегодня говорить не будем вот. Но понимаете, в чем дело? Если человек не ставит изначально сильный удар, да, это пушечный То, скорее всего, чем он будет дольше тренироваться в спортивной секции Тем он больше будет уделять внимание аспекту тактическому и стратегическому вот. И опять же, техническому, но не в плане развития силы самого приема и его разрушительной способности. Почему? Потому что чаще всего это, это самое частое. Это э, такая вещь, что э, техника э, и, и тактика очень часто идут в разрез с силой. Это вот.. Э, сто процентов и скоростью тоже очень часто чем чем вы делаете быстрее до да, технику тем она вроде бы должна быть сами сильнее но зачастую это не так мышечные группы не успевают правильно скоординироваться и в силе можно наоборот даже потерять Наталья так я просто вижу что в эфире появляются люди вот и в силе даже можно потерять этого не происходит тогда, когда мы изначально э, прорабатываем силу и уже на силу накладываем скорость. Если же мы поступаем с точности до да наоборот, отрабатываем сначала действие в скорости, а потом пытаемся наложить на него силовую составляющую, скоординировав правильно все мышечные группы, то мы, как правило, успеха не добиваемся. А вот человек, смотрите, он уже научился определенным образом тактически действовать эффективно, то есть он Дерется в спортивном поединке, и, как говорится, по ноточкам ну, у него все замечательно получается. То есть он мы ну, реально, то есть он много попадает э, из самых разных э, положений, но у него не выработана именно э, та биомеханика, которая дает, то есть стереотип динамический, который дает максимальную силу приема. И в итоге, э, чем это заканчивается? Когда он начинает ставить мощную мощную пробивную технику, он неминуемо начинает терять либо в скорости, либо в технике. То есть он начинает драться хуже. Ему это не нравится, в итоге он выбирает первое. То есть он выбирает вернуться снова к тому, что у него хорошо получается. И путь к постановке мощной пробивной техники у него в принципе -то, заказан. То есть у него уже ничего не получится. Это 100% совершенно. И есть, конечно, ну, значит, одаренные люди, то есть одаренные боксеры, одаренные бойцы, у которых э -э, совместно получается все это. То есть они могут сначала наработать, предположим, хорошие тактические схемы, вот, э -э, хорошую тактику боя, скорость огромную и потом наложить на нее силу. К но вот очень часто мы видим а, по телевизору и на ютубе а, когда маленькие дети очень классно поливают лапы там, да, то есть двигаются, прекрасный дриблинг, огромная скорость и все такое прочее, вот из таких вот детей могут вырасти прекрасные тактики, отличные бойцы, боксеры которые по очкам будут там вообще выигрывать стабильно но нокаутерами из них станут единицы и те у кого есть нотодаренность ну, в данном плане непосредственно, именно в силу той причины о которой я только что говорил то есть они наработают вот эти тактические вещи которые у них очень хорошо получаются они будут это дело все это применять а силу они уже не наработают потому что вернувшись к теме постановки силы когда они повзрослеют все собственно говоря они почувствуют что они теряют в скорости они теряют в дриблинге и все и силы реально не будет единицы единицы только станут из них э, ну реально нокаутерами в том плане каутерами, э, когда человек может любым ударом а попав в любую часть тела практически поразить человека, ну точно попав разумеется отправить человека в нокаут потому что конечно нокаутером можно стать и чисто на тайминге да э, то есть в игровом стиле и щелкнув человека вовремя по челюсти можно отправить его в нокаут даже слабым ударом я имею ввиду удар нокаутирующий такой как и кинхисацию когда ударом проламываются ребра а сердце буквально размазывается на ну, то позвоночник страшные вещи говорить, да? ничего страшного артов килинг есть артов килинг я же не, не, не призываю так делать я говорю о возможности подобных событий так вот. внимание маломощный и, радар соответственно, скорости 60 давайте говорим теперь вот о том э, так может человеку с самого начала когда он э, тренироваться начинает э, может начать э, наоборот ставить удар да то есть сначала поставить удар то есть выработать правильную схему движения правильную динамику и только потом уже все остальное Это, знаете вот имеет смысл Реально смысл имеет, потому что сила реально складывается из двух вещей. Это с правильной техники, то есть это правильная траектория, кинетика, биомеханика. В этом плане э, фундаментальной и очень правильной школой являются практически все э, стили традиционного карате. Не будем, э, ну, их заслуги в том плане, что система э, тренировки техники там просто великолепна. Именно поэтому это может быть реальной системой, потому что Берутся люди разные, с разной комплекцией, с разного возраста, и они приводятся к, ну, не к общему знаменателю, но технически можно сразу понять, что человек из одного направления, другого, третьего, и в итоге в рамках данной школы они добиваются примерно равных силовых показателей, скоростных, безусловно, тот, кто этому больше времени посвящает, тот добивается больше результатов. Если он еще применяет современные методики какие-то, да, которые базируются не, не на чисто традиционных э, вещах, когда нужно там пол жизни положить, чтобы добиться серьезных результатов, а может ускорить э, эти методы нетрадиционные, то там Вообще все замечательно получается. Вот. Поэтому карате в этом плане э, так и работает. Человека ставят в стойку кибодачи, он делает сейкен чокуцки, потом делает эти же стойки-блоки, потом начинает это делать в стойке э, в зенкуцу дачи передней, да, в, в обратной стойке, в кокуцу, да, в, в в задней стойке какунцу и так далее. То есть он отрабатывает технику в различных самоположениях, чтобы выработать жесткую трансмиссию в данной ситуации. Затем он начинает делать то же самое в динамике То есть, видите, вот здесь все четко В системах таких, как бокс, мы, Кудо, там, более быстро преодолевают эти все этапы чем мы быстрее этапы эти преодолеваем все, да, тем, соответственно, мы больше теряем То есть человек в итоге становится неплохим бойцом в плане тактика и стратега боя, но очень сильно теряет фундаментальной технической подготовки, поэтому и мы видим, что они все такие разнокалиберные и самобытные, то есть поэтому ММА станет реальной боевой системой, сформировавшейся полностью, полностью сформировавшейся, когда у нее выстроится четкая методология, что уже, собственно говоря, и происходит. Скорее всего, ММА, конечно, очень перспективной боевой системой будет, и, наверное, самые, скорее и перспективные, об этом я уже многократно говорил. Вот. Но они сейчас находятся в поиске, и реально они выходят на специалистов, которые могут создать и развить методологию, то есть, выходили на меня в том числе в плане ударной подготовки, снарядной подготовки. Пока это дело далеко не продвинулось, потому что у них есть желание, но нету, как, как говорится, то есть, Вспышка, вот энергии есть, но так угля, горение этого, ну, пока не хватает не, ну, успевают. Пока они значит, успевают заниматься популяризацией и организацией различного рода соревнований, мероприятий и так далее Для того, чтобы захватить как можно больше рынок Именно коммерциализация ММА, которую так ну, порицают, и не дает ММА стать реальной боевой системой как таковой вот. А на самом деле все у них может даже запросто получиться. Так вот, вернемся к удару, постановке значит, ударной техники. Э -э так можно действительно ст надо на на на ставить удар. Вот я говорю, что в, в, в каратет так и делается. Так и делается. Сначала ставится техника, формируется значит, э как таковой вот удар, приводится к общему знаменателю техническому. И потом уже значит, начинаются разного рода кумите, гахон, санбон, ипон, джуйпон и так далее. Потом шобу ипон, и все, пошли уже там различного рода э, свободные ну, поединки. Все, и тогда действительно получается такая вещь, да, мы забываем еще по ходу про макевару, да, которая в традиционных стилях является сердцем, как говорится, постановки базовой техники для тех, кто реально на ней э, работает. Потому что многие, ну, тортодоксы, которыми, которые себя таковыми, я считают, уже и забыли, что такое вообще работать на макеваре. Они про нее, конечно, знают и очень много пятюкают по поводу того, что да-да-да, мы на макеваре работаем, но если реально посчитать то количество часов, которые они ежемесячно посвящают работе на этому самому сакраментально важному снаряду вообще в постановке вот ударной техники, то там, не знаю, наберется ли час э, или пару часов реального времени за месяц, что они проводят за снарядом, за этим. Это огромные э, вообще составляющие каратэ подготовки у, у, ударных поверхностей, э, ну, э, укрепление ударного звена, э, привод правильно в э, ударной части на мишень да, и, и, и так далее. И постановка пробивной самотехники. Более того, абсолютно большинство... Абсолютное большинство ну, мастеров используют макивару, которые даже пользуют ее очень узконаправленно, отрабатывая на некие какие-нибудь маленькие-маленькие ну, э, ну, аспекты техники, например, там только сейкин чокутский. Все, все, как будто ничего другого больше не существует. Да на отрабатывать можно все. И открытую руку, и закрытую, локти, предплечья голени, стопу, вообще, кулак, комплексно со всех с направлений, кисть, пальцы, все что угодно, то, все на макеваре. И э, в разделе как накрепления ну, надувальных поверхностей, так и постановки базовой техники и удара. Вот. Опять же, и тайминга того же самого, и дистанции, и работы в динамике, этого, это вообще, то есть, этого ни, ни у кого практически не видел, кроме как э, у, у тех, кого научил сам. Многие работают на макиваре мастера, многие они, э, делают ну, вот, аспекты некоторые очень хорошо, просто вообще великолепно. То есть аспекты некоторые просто шикарно получаются. Вот. А другие вообще ну, игнорируются полностью. Например, в динамике работы на макиваре. Это вообще для многих является, ну, так, скажем так, откровением, что можно в макеваре работать вообще динамику, серийную работу проводить на макиваре и, и, и так далее. Вот. Ну так вот, если мы сначала ставим удар очень сильно, то потом на удар, на мощный, легче положить сам технику, легче интегрировать, встроить мощную ударную технику, мощность скажем так, удар в хорошую технику, то есть хорошую технику легче положить сверху на хороший, мощный удар, вот так вот. Наоборот, сделать это трудно, трудно, это более долгий путь и более сложные к тому же, я говорю, если человек участвует постоянно в соревнованиях, то он этот путь вообще забрасывает. То есть он считает его ненужным, потому что у него не получается. Он видит, что постановка мощной ударной техники идет в разрез с тем, что у него делается хорошо. То есть он теряет, как я еще уже говорил, я просто повторяюсь для тех, кто только что подходит в эфир, теряет дриблинг, скорость, теряет некоторые тактические моменты и все. Говорит, Мне нафиг не надо, я буду драться так, как я хочу. А на самом деле, знаете, что получается? Я всегда люблю приводить удар... А, над аналогию над удара с оружием с оружием это так и есть хорошо поставлены мощные удары я, я сравниваю всегда с кольтом 45 калибра Знаете? вот реально и поэтому если мы занимаемся спортом то из чего учат стрелять значит, профессионалы спортивной стрельбы из специального спортивного пистолета Ну, стреляет из спортивного пистолета он, на, он учится стрелять классно, быстро, легко вот. У него все получается, все замечательно, но стоит ему дать Кольт 45-го калибра и, и, и э, у него сразу все легко не получится. Почему? А не потому память. что для того, чтобы Спетофорд стрелять из Кольта 45-го калибра, 60, надо сотренироваться стрелять из этого Кольта, потому что имеет оружие, размер, э, имеет, вернее, э, очень э, значение большое, размер, вес, инерция. Развесовка, баланс Личная и физическая подготовка Чтобы работать с такого типа вот, оружием Вы Понимаете, когда человек, который приновырялся Хорошо стрелять в страйкболе Из легкого пистолетика Или пинболе, например да, Ему дают оружие совсем другого плана У него не все так будет ловко и легко получаться И в итоге он скажет "Нет, мне надо оружие с такими же свойствами и характеристиками, чтобы я мог реально проявить все свои качества, как и виртуоз, особенно если человек уже э, стал большим вот, мастером, ну, реально, вот и все. И он откажется, понимаете, или ему придется очень сложно и долго переучиваться, может быть, с оружием это все быстрее, с телом собственным это все намного сложнее, гораздо сложнее. То есть переучить собственное тело э, двигаться по-другому, заставить скоординироваться все мышцы по-другому, да, Гораздо труднее, чем э, ну, там, владеть схожим, э, ну по крайней мере, внешне ну, вот оружием, которое было просто полегче, взять оружие потяжелее. Да? Вот. И то, у каждого стрелка есть оружие свое любимое. То есть именно с него он на навскидку стреляет лучше. Потому что стоит измениться немножко балансу там, оружия, и скидка произойдет уже не так. То есть по инерции рука пролетит дальше с оружием или ближе, и уже это все не точно будет. Вот и здесь абсолютно то же самое, понимаете, если вы хотите, кроме всего, кроме того, что иметь э, отличную филигранную технику, э, хороший дриблинг, хорошую тактику скорости, все остальное прочее, но иметь при этом еще мощь огромную, то понимаете, надо с самого начала ставить эту мощь, с самого начала, а не потом, да, то есть там научился сострелять, а потом... Работаю с оружием, которое у меня уже будет Нет, для спорта это годится Такой подход Для реальной прикладной техники не годится ни в коем разе Вы не на очки работать на улице будете А будете работать на результат Не поэтому Здесь нужно э, Быть готовым с самого начала А э, пойти по тому пути Чтобы максимально мощно Поставить удар, чтобы в размене а в равноценном, если вдруг до этого даже дойдет, вы могли своего оппонента просто реально перебить. А если, если вы попадаете в реальном бою, то вы не очко заработали себе, а реально поразили противника по-настоящему. Ну, это тут и есть вот эти нахисат, самый настоящий, которые в последнее время сильно дискредитировали, особенно в, в деле, боях. В тех же самых ММА, в кикбоксинге, в фул-контактных поединках, где адепты спортивного карате, обладая прекра прекрасной динамикой, скоростью и всем прочим, реально кикбоксерам они проигрывают, тайбоксером они проигрывают. В, в большинстве своем, как только дело доходит до фул-контакта. Роликов в сети много. И статьи, вот мне недавно попались очень с хорошими значит, видеопримерами, ну прям все там четко. Когда чемпионы мира там, ВКФовцы ну, ну, реально пролетают, проигрывают чемпионы мира, проигрывают просто мастерам спорта по кикбоксингу, КМСникам стоит только начать работать реально фул контакт, все ну, вот можете, конечно, спорить со мной, там, я не знаю но жизнь, она показывает это нечего спорить, да, действительно ну, вот так вот просто получается почему? да попадают и скорости хватает. С огромной скоростью влетает человек, наносит чоп-ски живот. Но человек, которому он это делает, не принимает ту концепцию, эту школу, ту систему, по, по которой значит, работает этот мастер ВКФ. А очень часто проблема-то возникает именно в этом. В рамках одной школы получается все великолепно, потому что есть ожидания техники. Друг от друга знают, чего ждать, знают, к чему готовиться. Это как два мастера фехтования из одной самой школы прекрасно фехтуют друг с другом, потому что они приняли правила этой школы, они приняли технику, они работают в рамках этой самой техники. Но стоит появиться мастеру копья, а мастер меча никогда не работал против мастера копья, а мастер, для мастера копья не является чем-то ну, удивительным э, самки подраться с мастером э, самги меча и все мастер меча уже проиграл заведомо потому что он вообще не представляет ни дистанции уже другой ни элементов атаки этим оружием все это проигрыш вот а если тут еще и он фехтовал сам всю жизнь там пласть не знаю там синаем да а настоящим это не фехтовал мечом никогда тут для него это тут элементы неожиданности добавятся такие что это просто капец там уже КОТ, это будет отрубленная рука, да КОТ нанесенный. Там уже не защитить, там, там не будет перчатки, там не будет там, учебные цубы, там или что-то еще там, все. Там отрубят пальцы нахрен и все в порядке. Вот так вот, цена будет ошибки намного выше. И поэтому с нотопонентом, который работает в стиле Full Contact, еще обладает, мощной мощной пробивной техникой то есть уже драться очень тяжело а вот теперь вернемся к тому а что может быть если человек не умеет вообще драться а у него мощно поставленный удар вот собственно говоря к самой самой теме этого видеоподкаста. уж извините что я говорю быстро просто я к тренировке скоро подъеду правда у там останется время могу и на стоянке это все продолжить а, смотрите какая штука Человек, который никогда не стрелял, не занимался в секции стрелковой, никогда не ходил на стрельбище, ну, взял, пошел в магазин и купил себе кольт 45-го калибра. И этот кольт у него есть в руке, и он заряжен, и он направлен вам в голову. Как вы считаете, этот человек опасен или нет? Он же не умеет сам стрелять. У него же нет опыта подготовки. Сам... Ну, он же не виртуоз. Так он опасен будет или нет? Да, безусловно, он опасен. Стоит ему курок нажать, и вы труп сразу. Причем неважно, в голову направлен пистолет или не в голову, может, он направлен вообще будет в ногу. Значит, он отстрелит вам ногу. Все равно вы уже не сможете продолжать самый поединок. Вот так и поставленный удар. Поставленный удар. Даже если человек не обладает тактикой, э, не дрался никогда, но имеет пушечным проламывающим ударом, которым он может просто выбить дух реально, он очень опасен. Вопрос в другом. Сумеет ли он применить это оружие в реальной ситуации? Так, ребята, реальная ситуация-то разная может быть. Если, конечно, дело дошло до такого состояния, когда вы стали друг против друга в стойке и готовы драться, да еще на дистанции сантиметра друг от друга, то, наверное, он уже не сможет нормально применить это все, потому что другой человек, пускай и даже не обладающий никаким ударом, а являющийся просто прекрасным тактиком, или более опытным самой бойцом, он обязательно победит. Просто он не подпустит на нужную дистанцию, на дистанцию проведения максимально эффективного приема. Не позволит это ну, решиться во времени этого, защититься против этого удара и так далее. То есть у него будет много способов для того, чтобы не дать реализоваться этой пушечной самтехники. Ну не даст и все. Вот так вот. Но. А а карате не сентенаси карате в асентенаре. В карате не нападают первым, в карате бьют первыми. Поэтому, человек, у которого есть такой пушечный удар, он может просто в ну, превентивно все это решить. Предположим, человеку на улице темной ночью два хулигана сам спрашивают сам закурить. Понятно, вне зависимости от ситуации, даст он закурить или нет, его будут бить однозначно. Поэтому просто. Э, имитируя то, что он сейчас действительно Там ведется на ситуацию Он выходит на нужную для себя дистанцию И неожиданно наносит свой пушечный удар в челюсть И один тут же лежит Все, второй может и не полезть вообще Либо он наносит два таких удара Пользуясь элементом неожиданности То же самое, как и неопытный стрелок Если он сумел оружие подготовить Достать Ну, просто подъездцем И заходит, и видит, э, что В подъезде там тусуются какие-то наркоманы он из подъезда выходит опять, достает из своего там, кейса или чемодана или там барсетки или там, ну, бардачка машины. Значит, кольцо 45-го калибра, заряжает его, берет в руку, в состоянии вот, изготовки заходит в подъезд. Ну и что? Все. Он очень опасен теперь. И теперь у этих хулиганов шансов... Абсолютно никаких. Ну, при том условии, конечно, что, что человек готов стрелять. Ну, давайте представим, что у него не кольт 45 калибра, а травматический пистолет. Тогда э, чувство готовности у него будет намного выше, потому что он будет думать, что он не может ну, так убить агрессоров, но сможет их остановить. Да? Хотя с короткой смг дистанции из-за нормального травматического пистолета ну, э, так убить можно на раз-два вообще. Вот. Собственно говоря, такая ситуация. Все, шансов у этих агрессоров будет намного меньше. Вот поэтому, смотрите, хорошо поставленная ударная техника, такой удар, он сродни оружию даже у человека, который не занимается постоянно стрелковой подготовкой. Мало того, что это дает уверенность, которая в виде энергетических определенных флюидов распространяется на потенциальных негодяев и над агрессоров, которые уже перестают воспринимать человека как заведомую жертву. Вот. Это еще и дает и реальное, действительно, скажем так оружие, которое в определенной ситуации, в определенной, безусловно, не всегда, в определенной ситуации может решить исход ситуации в, в, в пользу этого человека на раз-два. Вот. Просто не нужно доводить до ситуации открытого противостояния, когда началась драка. Если человек не умеет драться, то в реальной драке ему пушечно это, этот удар не поможет. Вот и все. Вот и все. Просто мы отдаем себе отчет, что и как. Пушечный удар является прекрасным дополнением. Он является в определенных ситуациях самодостаточной вещью. Вот. А теперь к тому, как его поставить. Ну, понятно, что я уже сказал, что наиболее эффективным способом, причем для всех видов единоборства, это мое однозначное совершенно мнение, для постановки пушечного пробивного удара является именно макивара, Потому что пушечный пробивной удар формируется из ряда моментов. Первый момент – это уверенность в крепости своего собственного оружия. Если вы бьете кулаком, и вы не уверены в крепости вашего оружия, вы никогда не нанесете удар в полную силу, с голой рукой. Представьте, что вы выполняете там, элементы тамешивари, вы хотите там, разбить два или, или три кирпича, или ну, массив из досок толщиной там, до 12 сантиметров, ну или пускай меньше, если вы не мастер. И вы уже ну, вот, изготовились удар такой нанести – Бьете со всех сил и не разбиваете. Почему? Потому что у вас нет уверенности. Во-первых, вы ожидаете боли. Во-вторых, нет уверенности в оружии, собственно. Что оно именно проламывающим, оно ну, обладает таким, ну, характеристиками такими. И вы разбиваете себе руку. Хотя вы точно такой же рукой даже не подготовленные, при определенных условиях могли бы спокойно разнести бы этот самый, ну, массив досок без вреда для себя, если бы просто точку КМ поставили туда, куда надо. Макивара позволяет такую точку КМ сформировать не на поверхности контакта, а в глубине мишени. Все. Это раз. Два. Если вы руку на макиваре набиваете каждый день, она набита, она подготовлена, то все. У вас уверенность в том, что вам не будет больно точно будет И вы ударите действительно со всей силы Вы реально сможете ударить со всей силы Представьте, что вы руку загипсовали Реально, вот прям в гипс. Вот прям в гипс И этим гипсом вам надо там, там, Сломать 2-3 кирпича Да вы спокойно в эти 2-3 кирпича э, Песочите с такой силой, что Все сломаете без проблем Вообще проблем не возникнет Никаких абсолютно Почему? Потому что вы уверены, что вы не повредите вашу руку вы, ну, Вот эта вот штука Которая на руке она даст уверенность А эта уверенность реализуется в мощи вашей техники В том числе вот. Это первая составляющая Вторая составляющая, это, как я сказал, уже ну, косвенно задел Это техника То есть, э, это техника привода вашей ударной, ударной, э, ударной контактной части на мишени то есть если вы правильно привели руку на мишень, теми ударными частями, которыми хотели, то есть сейкен, там, двумя костяшками, или так, как надо, вот, по-другому, все. У вас оружие сформировано таким образом, что вы бьете этим оружием именно так, как нужно. И эффективность его повышается в разы. И вы не промахиваетесь, вы не ломаете себе руку, вы себе не ломаете, ничего, у вас все получается замечательно. Вот. Все вроде просто, да? Блин, такая ситуация дебильная. Под горку едем по чистому льду, это просто жопа, М -м, Просто засада, ребят. Да, вообще, сейчас можно юзом пойти до самого низа. Вот. Так, слушай, извините, От -от отвлекаюсь немножко. О, видите, как вообще колбасит -то. Ой, это просто засада. Вот. Так. Так. Ну, все получается. Заезжаю на парковку, на парковке место есть. Ура! Вот, так о чем старался? А, правильная техника. Значит, привод правильной руки на мишень. Дай Опа! О, отлично, пропустили меня, я заехал, все великолепно. Продолжаем дальше. Привод, правильный на мишень, все понятно, да. Опять же, по дистанции привод правильный на мишень. То есть про ту же про то про то, о чем я сказал немного раньше. То есть про ту же самую точку Киме. Про ту же самую точку Киме непосредственно, да. То есть, если правильная точка Киме то сила вашего удара будет реализована там, куда вы ее пытаетесь действительно занести. И удар будет просто фантастической сам силой и будет достигать эффекта того, которого надо. Потому что можно бить с абсолютно одинаковой силой по поверхности мишени в, в глубину. И несмотря на то, что удар будет одинаковой силой, одинаковой скорости и так далее, разрушительная способность удара, который пошел в, в глубину, будет в разы выше. Третье – это умение преодолевать сопротивление, не сбрасывать, но ну, это вот очень сильно сочетается с точкой киме, не сбрасывать всю технику на поверхности контакта, а уметь, встретив вот это первое сопротивление поверхностных слоев тканей тела человека, дальше пробить на ту глубину, которая запрограммирована, в ту точку киме, которая нам необходима. Вот. Распробиваем на, на эту на глубину, и наставлю руку там, максимальная концентрация и киме происходит на этой глубине. Все это сочетается между собой, да. То есть, но ну, нам надо преодолеть вот это вот 10-15 сантиметров сопротивления, которое идет по нарастающей, потому что ткани, ну, уплотняются по мере сжатия. Ну, хотя бывает и наоборот. То есть, когда, например, человек напряг пресс, вы ему пробили пресс, то сначала, наоборот, контакт идет жесткий, а потом... Пресс расслабляется, и вы просто уже транзитом пролетаете дальше. Но если не рассматривать реакцию организма человека, а рассматривать, предположим, удар в ногу, да, помышленным самотканем, то там чем, больше проника... чем вы больше проникаете в глубину, тем идет усиление сопротивления. И важно это сопротивление преодолеть на одном, как говорится, дыхании. Чтобы не было сначала максимальной концентрации киме, а потом дальше проталкивании в саму мишень. Нет, чтобы это было в одно движение. Вот Макивара позволяет это сделать то же самое. Поэтому сейчас Макевару использовать стали везде. И ММА, и бокс, и кикбоксинг, и Тайланд, э, тайский бокс, все. Я, уже, я думаю, что в настоящий момент в карате используют, наверное, Макивару меньше, особенно для постановки удара пробивного, чем в других направлениях. Ну и... Не без моего, скажем так, участия, чему я очень, собственно говоря, рад. Вот, Потому что ортодоксы карате чаще всего просто говорят о том, что они считают, что макивар это сердце карате, но, как я говорю, ни хрена на макиваре не работают. Вот, хочу привести пример совсем недавно. Была, значит, такая сам, ситуация, проходили в Иваново соревнования по ну, ММА, хороший был турнир, прямо вообще великолепный, организация просто прекрасная, проводил эту, то есть организовал этот турнир мой ну, ученик Григорян Рудольф. Вот, ну, может сказать, бывший, может, ученик, но, наверное, бывшим не бывает, как и бывшие сенсеи не бывают, ученики не бывают бывшими, то есть у нас отношения отличные и великолепные. Он сейчас, в настоящий момент, президент Ивановской Федерации, Нотэмэмэй. Вот, и выступал там парень, за которого мы, мы болели, Наказарян Айк, прекрасный провел бой, доминировал всю дорогу, не давал шансов вообще своему оппоненту, самотитулованному с Узбекистана. И в итоге, находясь в положении значит, э, э, с маунта, добивался сверху и сломал себе руку. Вот Понимаете? Вот добивал человека сверху, выигрывал, доминировал, в итоге сломал себе руку. Вот, вот такой вот ситуация. А почему? Рука не готова. Понимаете? Есть пушечный удар, хороший, мощный удар. Попал противнику наверное в лоб там, я не знаю, либо в локти. Все. И сломал себе кулак запястья, пястья не знаю точно. что. И вот, понимаете, э, бокс в этом плане э, они молодцы, конечно, парни, они берут все новаторское, но э, что касается спортивного бокса, они, наверное, никогда, кто работает только в спорте, они всегда будут свои руки беречь и не будут заниматься набивкой, потому что это тейпирование, бинтование и перчатки защищают руки настолько, что у них актуальность укрепления ударных поверхностей на десятое место уходит. А вот ММА возьмут это, знаете почему? А все просто. Те перчатки, которые у них на руках, они не настолько хорошо защищают. Не настолько хорошо. Можно сказать, они просто для близиру, чтобы не ссадить руки. Не ссадить и, и не рассечь собственные руки в ударной технике. Вот и все. Ну и как-то немножечко, немножечко подстраховаться. Но это не страховка та, которая прямо фиксирует полностью там все, все пясные кости, запястные и делает из руки, ну, оружие формирует. Нет, ничего подобного, а, абсолютно. Кстати, для незнающих людей скажу, что э, перчатки в ММА э, надевают не для того, чтобы не свести харю противнику, чтобы ему было лучше противнику, а для того, чтобы было лучше себе, именно для того, чтобы руки собственные защитить. Они а лицо противника, по которому будете бить этими руками. Вот такая ситуация. Поэтому руки надо укреплять. И в ММА, наверное, макивара приживется быстрее всего. Быстрее, чем в любых остальных направлениях. Потому что а, именно там постановка и пробивная техника, она нужна именно для голой руки. Они это очень быстро понимать начинают. Понимаете, новаторские школы, новаторские направления быстро соображают, что к чему. И заиметь в своем арсенале, в придачу к тому, что ты мастер боя, еще и оружие реальное, это всегда очень большой положительный момент. А знаете, интересно, особенно, скажем, ну вот интересно, что? То, что это оружие можно получить, а, вот как человек покупает, предположим, а, в магазине, скажем, пистолет. И при всем при том, что у него есть на это там, ну, разрешение справки, все, он пришел в магазин, если разрешение у него есть, он оружие взял и купил. И для того, чтобы ему оружие купить, ему не нужен тренер, педагог, мастер и наставник. Вот здесь вот, кстати, будет спорная тема. Я думаю, что многие захотят со мной поспорить, но это беспринципно. Если вы обдумаете мою синтенцию, то вы поймете, что я прав. Для того, чтобы научиться драться, нужен тренер однозначно, да, нужен наставник, нужен педагог, который учитель, мастер, который проконтролирует э, все серьезно и будет с вами заниматься, да, и нужен спаринг-партнер и так далее для того, чтобы поставить пушечный удар. Э, в принципе, было бы неплохо, если бы с вами был человек, который мог, и, и, мог бы и вести вас от начала до конца. Понимаете, мог бы я вот, занимался с вами как учитель, но представьте, что постановка удара мощного пробивного, она сродни э, умению чистописания. Вам даются прописи, в этих прописях э, все написано, нарисовано как? Вам нужно просто повторить, вот просто точно так же писать, писать, писать на строчках, эти сначала крючки, палочки... Эти кружочки И в итоге у вас формируется навык Потом вы начинаете это делать быстро, бегло И у вас получается красивый ровный почерк Сформированный Вот работа на макеваре, она очень напоминает о подобную работу Если у вас есть прекрасные методическое пособие Вот эти прописи, как это делать И все расписано от и до Вы можете заниматься этим и без педагога Конечно, неплохо бы Чтобы тренер в какой-то момент это дело проверил да, Посмотрел на вас вот, Оценил это было бы очень хорошо. Но если такой возможности нету, то на макиваре можно заниматься самостоятельно. И это будет, то, что вы покупаете макивару как, как оружие. Только оружие вы покупаете, чтобы им пользоваться, макивару покупать для того, чтобы сформировать оружие свое. То есть вы покупаете, предположим, как э, нотопарат, которым закатываются патроны. Вот, и вы эти патроны начинаете делать дома Вот то же самое и макевары Вы можете самостоятельно сформировать И значит, укрепить И оружие свое в виде кулака И поставить мощную пробивную технику Но для того, чтобы научиться Это применять оружие, эту технику Вам, конечно, придется найти Тренера, который научит вас Драться, то есть применять оружие ваше. То есть вы приходите со своим оружием и он из этого оружия учит вас стрелять в соответствии со всеми канонами тактической э, стрельбы, стендовой стрельбы и так далее. Это то же самое, как вы придете учиться э, ездить на своей э, машине. Вы можете прийти в ДСАФ и на машине на чужой научиться ездить. А можете купить свою или собрать ее даже, я не знаю, и, при, и приехать учиться ездить на ней. Вот и все. Поэтому на самом деле э, оружие надо формировать. Для этого время можно найти, для этого не обязательно ходить к тренеру, для этого достаточно иметь хороший профессиональный снаряд, это я уже к рекламе перешел, прямой практически, хороший снаряд, сделайте вы его сами или вы его купите, это, это как угодно, пожалуйста, я же только что сказал вам, что вы можете приехать в DSAF на своей машине, которую вы либо купили, классную, либо собрали свою какую-то самоделку, если вы только не виртуоз, виртуоз, и супермастер, это механик именно по спортивным автомобилям. Я не рекомендую собирать вам сами, даже если вы знаете все правила сборки, как правильно болты крутить. Надо еще и знать все характеристики. Вы знаете, как часто говорят да на формуле, у него подвеска была настроена по-другому. Вот макивара также, если она была настроена по-другому, непрофессиональным способом, то не факт, что вы развиваете все те качества, которые нужно. Вы даже можете нанести себе вред. Но ради бога, кто делает макивары сам, пожалуйста, делайте сами. В соответствии с вашим там, представлением, либо если найдете в интернете, как кто-то советует, если вы верите, доверяете, пожалуйста, делайте сами. Если не уверены, покупайте профессиональные макивары. Мои, макевары Камертон МБШ, это реально профессиональные макивары от профессионала, которые 20 лет конструируют макивары, 25 лет работает на них, и которые уже завоевали весь мир. Все, рекламу я закончил, все, все, больше не буду. Вот, и нужна методика. Берете хорошую методику подготовки для укрепления ударных поверхностей, для постановки ударной техники и вперед. Вот так вот. Кстати, сейчас там по поводу, а сможет ли вас оценить нормально человек, который на этом работает, как к нему попасть там, на семинары и все такое прочее. Знаете, сейчас вот просто появились прекрасные способы, как это можно сделать вообще дистанционно. Это могут быть даже вебинары, которые могут проводиться в области такого интерактива и спортивного зала. Я, в принципе, хочу внедрить такую методику, потому что ко мне народ-то приезжает на тренировки постоянно, то есть на такие микросеминары, микро именно по количеству народа. То есть приезжает по 2-3 человека, и я провожу цикл самозанятий. А по сути-то я ну, как излагаю все то же самое, что у меня есть в курсах, ну вот. И потом контролирую, как и люди это все это дело делают. Так вот, проконтролировать, как они это делают, я могу, если у нас две там камеры стоят, у него на ноутбуке он спортивный зал свой взял, и у меня, и мы в виде вебинара спокойно я там оценить могу, или даже по скайпу, как это все это работает. Все. И все очень замечательно получается. Вот, и тогда не придется очень сильно переплачивать да, в том-то ключе, как это бывает. Человек на персональный приезжает в сам семинар, платит 20-25 тысяч, да, чтобы там 4 дня я позанимался с ним. А так комплексом самих курсов стоит пятерку. И потом еще там проконтролирую его, ну, там буду вести 2-3 месяца, контролируя раз за неделю, чтобы он не ушел в какие-то дебри собственные, как это дело делать. Ну, ладно, я действительно хочу с рекламой закончить. Я, может, в ссылках потом или в комментариях к этому видео просто дам писание к тому, как на эту тему мы пообщаться можем дальше, вот, если это кому-то будет интересно. И вернемся к теме того, что нужен ли удар и имеет ли он смысл, если человек не умеет гидраться. Ну, кто только что в эфир подошел, посмотрите видео с самого начала, где я вроде как базу подвел, что вообще неплохо. Иметь оружие в виде нот-удара, даже если драться не умеешь. И провел аналогию с оружием реальным, но так Ну и то же самое нож. А, пожалуйста, если в руке у, у человека есть нож, вы находитесь в лифте, да, а у вас его нет, у кого больше шансов? Пускай человек не является виртуозом ножевого боя, но он чрезвычайно будет опасен, безумно он будет опасен. А к тому же лифт это такая штука, где реализовать свои потенции даже мастер боевых искусств нормально не сможет, потому что у него нет ни базы для того, чтобы вот, укорениться фундаментально в стойке, у борца не будет места для амплитудного жесткого броска и, и, и ну так далее. И шансы могут уравниваться. И вот в такие моменты, когда... У вас есть масса ограничений, которые не позволяют хорошо применить реально технику боевых искусств, такую как ударная, борцовская. Обладание мощным ударом вообще выходит на, на первое место сразу же. Почему? Потому что там начинается размен. Вы входите в размен ударами, просто кто кого просто перебьет. И вот предположим, что вы с противником друг другу нанесли по 10 ударов. Ваш удар, сам я каждый по 400 килограмм, у вашего это противника 150. Вы занесли ему 4 тонны, да, а он вам сколько занес? А, тонну 500, ну я говорю, это по 10, 10-то не надо, там может надо это хватить двух ударов, а там одного. Противник вам ударил, со сломал ребро, а вы вот ударили его и выбили дух из него. И он вам ударил, сломал нос или разбил губы, вы ударили его, и у него челюсть валяется в углу, а он в самом глубоком в самом нокауте, то есть он в одном углу челюсть в другом размен ударами это великая вещь особенно в реальной жизни в реальной жизни в ограниченном это пространстве и вот здесь обладание мощным поставленным ударом даже без умения драться играет огромную, огромную роль поэтому, ребята Обязательно ставьте себе мощный пробивной удар, не игнорируйте это, не пытайтесь все решить на скорости, дриблинге, тактики и стратегии поединка. Это все нужно обязательно, все нужно, особенно в спорте. В жизни это очень сильно помогает, спорт в жизни помогает, но только если вы его приводите к реалиям жизни, а в реалиях жизни реальное оружие должно быть, а не спортивное. Ну все, ребят, на этом, в принципе, я заканчиваю. Мне кажется, тема была интересная. Я этот ролик выложу, в том числе, и на YouTube. А вы обязательно поделитесь ссылкой на Facebook и подписывайтесь, кстати, на мои каналы на YouTube и на мои сайты. www.budushin.ru, www.budoblog.ru, makivara.ru, www.doktorchilov.com. Www ну и еще, да, кучи скажу про корректуру.ru. Там тема несколько другая. Там по развитию тела, коррекции фигуры, похудению, наборе мышечной массы и так далее. Ой, прошу прощения. Ну, тоже будет интересно. Вот. Все, друзья. Всем пока. До новых встреч.